Очень вкусный, нежный и готовится просто, а главное быстро. Фасолевый соус можно использовать как подливу или просто намазать на хлеб, рецепт его приготовления совсем не сложный, а продукты доступные. Сегодня я хочу рассказать вам, как приготовить фасолевый соус, рецепт этого постного, но очень вкусного соуса совсем простой, готовится он очень быстро, подавать его можно к чему угодно, будь то мясные или рыбные блюда макаронным изделием, а можно очень вкусно заправить салат. Еще фасолевый соус можно просто кушать, намазав на кусочек хлеба, это очень вкусно, поверьте. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Фасоль можно использовать консервированную, а можно сварить самому заранее и остудить. 2. Затем с помощью погружного блендера делаем пире из фасоли. 3. Добавляем растительное масло и снова перебиваем блендером. 4. Добавляем соль, сахар, лимонный сок и горчицу. Еще немного взбиваем. Жду ваших лайков и комментариев. 5. На этом этапе приготовления можно остановиться. Ведь соус уже готов, но я разделил соус на две части и в одну добавил чеснок, натертый на мелкой терке. 6. Все. Фасолевый соус можно подавать к любым блюдам. К мясу, рыбе, использовать как подливы к макаронным изделиям или в качестве постной заправки для салата. Ставим лайк и подписываемся. Какие продукты будут нужны. Фасоль. 300-400 грамм, растительное масло, 150 грамм, горчица, 1-2 чайных ложек, сахар, половина чайных ложки, соль, половина чайных ложки, лимонный сок, 2 столовые ложки, чеснок, 3-4 зубчика, количество порций, 3-4. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. До свидания.